Сегодня мы услышали немало критических замечаний в адрес нашей страны. Общая логика наших бывших западных партнеров о том, что во всех бедах сегодняшнего мира виновата Россия, нас не удивляет. Однако, поскольку речь идет о серьезных вопросах, затрагивающих безопасность всей нашей планеты, хотели бы дать пояснение о том, от кого на самом деле исходит угроза миру и стабильности. Нас, кстати, впечатлила ссылка на письмо Светланы Тихановской, так называемой главы Объединенного Переходного Кабинета Беларуси, United Transitional Cabinet of Belarus, так называемого лидера демократических сил Беларуси. С таким же успехом мы могли бы сослаться на мнение Гуайдо. Полагаем, что оно прозвучало бы не менее авторитетно в этом зале. Господин председатель, последние годы глобальная архитектура безопасности подверглась серьезной эрозии. Начатый по инициативе США и их союзников, провозгласивший себя победителями в холодной войне процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей в области контроля над вооружениями и укрепления доверия, носил системный и последовательный характер и не был спровоцирован какими-либо действиями с нашей стороны. Он был продиктован исключительно стремлением США упрочить собственное геополитическое доминирование и помешать объективному процессу становления ядерного мира, многополярного мира. М многополярного мира. Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может быть победителей что было зафиксировано в совместном заявлении, заявлении лидеров России и США. Однако мы напомним о динамике и судьбе договоров в области стратегической стабильности. В 2003 году Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского договора по противоракетной обороне. Аналогичная судьба была уготована и другим важнейшим стратегическим договоренностям. В 2019 году это именно США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А не Россия, как нам сегодня лживо утверждал представитель Соединенных Штатов. Поднимите заявление того времени. Они не оставляют сомнений в том, кто был инициатором выхода из ДРСМД. Если в США об этом забыли, мы можем напомнить о последовательности шагов и о том, кто был инициатором развала этого договора. Взятый Вашингтоном курс на разрушение договора по открытому небу завершился односторонним выходом из него США в 2020 году. США последовательно нарушали положение договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в связи с чем России было принято решение о приостановлении действия договора с 21 февраля этого года. Не остановило Вашингтон от подрыва важнейших договоренностей по иранской ядерной программе и резолюции Совета безопасности 2231 в поддержку совместного всеобъемлющего плана действий, из которого Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке в 2018 году. Применительно к международным договоренностям в сфере нераспространения АМУ, напомним также, что США отказались от ратификации ДВЗАИ, до сих пор не выполнили свои обязательства в рамках КЗХО, а также блокируют укрепление режима КБТО, препятствуя принятию юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки. Что же касается европейского континента, то еще в начале 2000-х годов Соединенные Штаты отказались ратифицировать соглашение об адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе, разрушив тем самым фундамент общей европейской безопасности и предсказуемости в военной сфере. Напомним, что в 1999 году была подписана Хартия европейской безопасности закрепивший принцип неделимой безопасности и обязательство не укреплять свою безопасность за счет других. Однако последующее расширение НАТО на восток, включение в НАТОвскую орбиту стран Восточной Европы, поставили крест на этом принципе. Наконец, хотели бы также напомнить присутствующим о том, что в 2021 году нами был инициирован российско-американский комплексный диалог, по стратегической стабильности, в ходе которого предполагалось рассмотреть все вопросы в области безопасности и определить возможные пути их урегулирования политико-дипломатическими методами, включая механизмы контроля над вооружением. Однако наши предложения на этот счет были американцами отвергнуты. Аналогичная судьба постигла и российские предложения относительно выстраивания европейской архитектуры безопасности в полном соответствии с подтвержденными в рамках ОБСЕ принципами. Последовавшие же откровения западных политиков о том, что они никогда и не планировали выстраивать равноправное партнерство с нашей страной, прямо свидетельствуют об истинной природе данных ими тогда обещаний. Господин председатель, объективных причин для СОЗОВа сегодняшнего заседания, тем более по инициативе США, не видим. Россия в 1990-е годы предприняла все усилия для вывода ядерных вооружений из стран бывшей СССР на свою территорию. Мы неоднократно призывали американцев поступить аналогичным образом, отказаться от мышления времен Холодной войны, вернуть все ядерное оружие США на национальную территорию, о чем, кстати, также говорится в совместном заявлении лидеров Китая и России, на которые сегодня охотно ссылались ряд делегаций. Мы также призывали ликвидировать соответствующую инфраструктуру в Европе и прекратить практику многолетних нарушений США и другими участниками НАТО ДНЯО, за счет проведения так называемых совместных ядерных миссий. Мы не раз публично говорили, что подобная практика несовместима ни с буквой, ни с духом договора о нераспространении ядерного оружия. Призывали страны НАТО привести свою политику в соответствии с принятыми обязательствами. Напомним, что в соответствии со статьей 1 дня» его государство-участники, обладающие ядерным оружием, обязались не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами, ни прямо, ни косвенно. В свою очередь, не ядерные страны, в соответствии со статьей 2 договора, взяли обязательство не принимать от кого бы то ни было передачу такого контроля ни прямо, ни косвенно. Мы, в свою очередь, выстраиваем взаимодействие с Беларусью, с не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Президент Путин прямо указал на то, что мы ядерное оружие не передаем. Речь идет о передаче Республики Беларусь оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», переоборудовании самолетов белорусских ВВС и обучении экипажей, строительстве специального Хранилище для тактического ядерного оружия на территории Беларуси, которое, подчеркиваю, будет находиться под контролем России. По различным оценкам, в рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100-150 американских тактических ядерных бомб. Причем модернизация как этих запасов, так и потенциальных носителей ядерного оружия лишь набирает обороты. Точное местонахождение американского ядерного оружия не раскрывается. Имеются сведения о том, что оно развернуто в Нидерландах, Бельгии, Италии, Германии и Турции. Однако не стоит забывать и о наследии Холодной войны. Соответствующие хранилища размещены на территории и других государств, например, Греции. В последние годы были слышны призывы к расширению географии мест хранения американского ядерного оружия в Европе в направлении границ союзного государства России и Беларуси. Напомним, что еще в октябре прошлого года руководство Польши публично сообщало, что договаривается об участии этой страны в совместных ядерных миссиях. Господин председатель, на фоне открыто декларируемого, декларируемого НАТО стремления нанести России стратегическое поражение, очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности союзного государства России и Беларуси. Именно в этом направлении идут озвученные президентом меры, которые так напугали режим Зеленского и его западных спонсоров.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 по отношению к западу природе нынешних киевских властей, которые на протяжении многих лет обстреливали гражданское население Донбасса и продолжают применять западное оружие против его мирных граждан, нам давно известно. Безразличие к собственному населению и европейским соседям в полной мере проявилась ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, которую вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали невзирая на риски полномасштабной катастрофы на крупнейшей атомной станции в Европе. Западным странам обо всем этом тоже хорошо известно, только они об этом лицемерно молчат. Пожалуй, апофеозом их лицемерия можно назвать попытки выставить себя поборниками мира на фоне непрекращающейся подпитки киевского режима оружием и звучащих из Вашингтона и европейских столиц заявлений о недопустимости прекращения огня на Украине. Они, напомню, были сделаны в качестве реакции на последние международные инициативы по урегулированию ситуации, которые Россия как раз приветствует. Речь, правда, не идет о так называемом «мирном плане» Зеленском. Беспринцип, беспринципность и непоследовательность коллективного Запада применительно как к ситуации на Украине, так и к другим международным проблемам. Наглядно иллюстрирует всю суть так называемого порядка, основанного на правилах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 тем больше шансов у нас избежать новых острых проблем и кризисов. Благодарю вас.